Привет, я Эдуард Мейер. В этом ролике я расскажу, как продать долю в квартире. В первую очередь нужно попробовать договориться с другими собственниками на совместную продажу. Это действительно выгодно. Отдельно доля стоит до полутора раз дешевле по сравнению с продажей квартиры целиком. Для наглядности давайте посчитаем. К примеру, в квартире стоимостью 10 миллионов рублей одна вторая доля, проданная по рынку, будет стоить не более 3,5 миллионов рублей. А при продаже квартиры целиком вы получите половину, то есть 5 миллионов рублей. Согласитесь, разве полутора миллионов стоит попробовать? Если договориться на совместную продажу не удалось, остается продавать отдельную долю. Согласно статье 250 ГК РФ, у остальных собственников далее есть преимущественное право на покупку. Для продажи своей части вы должны получить письменный отказ от других собственников. Делается он только у нотариуса. Но часто бывает, что другие собственники не хотят никуда идти и не давать никаких заявлений. В этом случае есть второй вариант. Продавец может письменно известить остальных собственников о продаже. Для этого направляется письмо с описью и уведомлением. В письме должна быть указана цена и существенные условия продажи. Если в течение месяца ответа не поступит, то можно продавать любому лицу. Извещение о продаже можно отправлять как самостоятельно, так и через нотариуса. Важно, чтобы у продавца было подтверждение получения соседями такого извещения. Бывают случаи, когда остальные собственники оспаривают продажу. Говорят, что ничего не получали и вообще не, не знали никаких продаж. Нюанс продать долю дешевле, чем указано в извещении, нельзя. Она должна совпадать с ценой в договоре купли-продажи. Это были основные нюансы продажи долей. Ну и конечно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если есть вопросы или комментарии, пишите их под видео. Всем пока!